здравствуйте меня зовут пугачева наталья я психолог и преподаватель астрологии бадзи недавно я на одном из открытых мастер-классов поделилась очень интересной техникой которая называется персональный код богатства и это видео я решила записать ну, в общем-то по мотивам как раз этой техники удача и финансовая стабильность это мечта каждого человека, который имеет цели, планы, ну и какие-то желания. Финансовое благополучие это наша с вами уверенность, свобода, независимость, и мы все, конечно же, к этому стремимся. В китайской метафизике много различных техник для привлечения богатства. И э, вот числа, как вообще вся нумерология является такой неотъемлемой частью восточной астрологии. Сейчас мы познакомимся с вами с одной из таких нумерологических методик определения кода богатства по вашей дате рождения. Личный код богатства, его знания, его использование будут влиять на ваше финансовое процветание. И, надеюсь, приносить вам еще больше богатства и каких-то финансовых побед. Для этого требуется Буквально несколько минут вашего внимания. Вам нужно знать дату, свою дату рождения. Нужно знать просто день, месяц и год. Больше ничего не надо неважно пол неважно время неважно место рождения все эти числа мы с вами будем складывать как это нужно сделать вот смотрите например человек родился 29 -го, 10 -го, 2000 -го года что нужно сделать нам нужно все числа привести к единичному числу да? то есть чтобы оно состояло из одной циферки Итак, шаг один мы рассчитываем день например 29 то есть нам нужно между собой сложить две эти цифры 2 плюс 9 у нас получается 11 то есть опять у нас двойная получилось с вами двойное число мы опять же складываем 1 плюс 1 и у нас получается 2 нам важно чтобы при сложении чисел результат был таким вот однозначным числом единичным так шаг 2 рассчитываем месяц у нас 10 то есть 10 мы с вами как будем рассчитывать 1 плюс 0 у нас единица получается если у нас ноябрь 11 месяц то мы один плюс один да, будем у нас получается двойка если декабрь 1 плюс 2 то есть у нас получится тройка год год точно так же мы складываем э, все числа главное не важно даже все цифры неважно там как вы будете их складывать сначала с конца с середины все равно как правило приходит естественно от перемены слагаемых сумма не меняется и так у нас с вами вот в этом примере 2, то есть мы 2 плюс 0 плюс 0 плюс 0, у нас, естественно, получается двойка. Итак, посмотрите на красные цифры, у нас 2, 1, 2. Дальше, шаг 4 нам нужно, мы складываем все результаты шагов с 1 до 3. То есть 2 плюс 1 плюс 2, и у нас с вами получается 5 того у нас код богатства получился 2 то есть мы берем шаг 1 да? 2 1 2 5 если бы у нас с вами в четвертом шаге получилось бы э, опять э, число 2 э, из двух э, из двух цифр то мы бы опять его складывали до одной цифры то есть и так у нас в этом примере получилось вот такой персональный код богатства 21-25. Такой код богатства вы можете сделать себе. Вы можете посчитать своим детям, родителям, своему любимому, мужу, другу, подруге и вот сделать, например, такой подарок Новому году. Давайте еще потренируемся пример номер два человека родился 19 05 1967 то есть 19 мая родился шаг номер один рассчитываем день 19 нам нужно сложить 1 плюс 9 что у нас получилось у нас опять получилось число из двух цифр то есть один, десятка до да? 1 и 0 мы опять складываем получается единица рассчитываем месяц 0 5 0 плюс 5 у нас получается пятерка шаг номер номер три это рассчитываем год 1967 1 плюс 9 плюс 6 плюс 7 можете просто складывать 1 плюс 9 у нас будет 10 плюс 6 у нас будет 16 плюс 7 у нас будет 23 можете там 1 плюс 9 6 плюс 7 потом сложить то есть у нас все равно получится 23 23 мы с вами опять складываем 2 плюс 3 у нас получается 5 итак так у нас уже есть с вами три цифры 1 5 5 мы теперь с вами шаг 4 складываем результаты этих шагов с 1 по 3 и вот как раз у нас получилось видите опять две цифры то есть 1 плюс 5 плюс 5 у нас получается 11. И нам нужно опять же перевести 1 плюс 1 в двойку. Да? Ну, в смысле 1 плюс 1 получается двойка. Итак, персональный код богатства второго примера будет 1, 5, 5, 2. Что делать с кодом богатства? Ну, думаю, что после того, как вы вот выполнили такие нехитрые вычисления и получили э, свой код богатства, что вы уже в принципе и сами можете придумать, куда его, э, куда его применить. Но, но э, я бы еще э, воспользовалась. Э, чтобы усилить эту комбинацию чисел. То есть с помощью фэн-шуй мы сможем усилить еще больше финансовую удачу. А, на самом деле различных вариантов много, и во многих школах различные мастера по-разному дают эту технику. То есть вы можете остановиться просто на подсчете вот этого кода. А, но я бы на вашем месте потратила еще чуть-чуть времени и вложила чуть чуть больше усилий но зато бы увеличила намного больше свою удачу с помощью э, линейки э, императорских размеров то есть у нас есть такая линейка фэн-шуй она у нас есть на сайте вы можете посмотреть то есть существует в китайской метафизике так называемая линейка императорских размеров Императорский размер ⁇ это один из инструментов для определения благоприятного размера по фэн-шуй для различных предметов. Например, мы можем считать проем окна или двери, стол, кровать, мы можем кошелек выбрать по этим размерам. Императорский размер ⁇ они представлен специальной линейкой разделенный на 8 частей каждый из которых несет в себе определенную информацию если вы хотите с этой линейкой поближе познакомиться вы можете зайти на наш сайт n пугачева и в разделе расчеты вы найдете эту линейку то есть можете перепроверить все что у вас есть в доме по этой линейке что там, я не знаю, что внесет вам стол, за которым вы сидите, или двери, или кровать, на которой вы спите, и так далее. Но, возвращаемся к нашей технике. Итак, у нас есть персональный код богатства. Давайте его усилим еще размером богатства. Первый императорский размер называется богатство, и он составляет отрезок от нуля всего лишь до 5,4 до сантиметра. Этот отрезок делится на 4. Равных части. То есть, мы с вами все четыре э, циферки э, в нашем коде богатства сможем прописать еще и по императорским размерам. Например, для первой цифры мы вашим возьмем размер. От 0 до 1 35 1,35 сантиметра уже сотых извините это принесет удачу в деньгах это притягивает деньги то есть вы можете взять маленький лист бумаги например 3 на 5 да, и там у вас поместится взять линеечку <laughs> и в каждую цифру прописать можно сделать это если вы умеете в каких-то графических редакторах в компьютере сделать то есть прям точные размеры распечатать и потом вырезать нужную вам кусок бумажечки Итак, дальше следующий размер от 1 35 до 2 и 7 сантиметров приносит безопасность наполненную драгоценностями да? ну так дается в китайских трактатах говорится дальше размер от двух семи до четырех сантиметров пример приносит сразу до 4,5 приносит сразу 6 видов удачи и и следующий размер от 4 до 5 сантиметров притягивает изобилие счастья. То есть вы можете взять просто один размер, вы можете все цифры написать разных размеров. Ну, в общем, как уже у вас хватит креатива и желания, ну и настроения все это рисовать и писать. Да? Итак. Взяли, вот, как как я здесь сделала, например, листок бумаги 3 на 5 сантиметров, и на этом листочке вы пишете код богатства. Его можно написать, например, увеличивая цифры раз, в размерах, да, как там на банкнотах, например. Да. Вполне можно сделать на надпись и цифры нужных вот размеров, например, выберите, как я уже сказала, по, импера, по императорской линейке. Что дальше можно сделать? Можно а, с, этот код, этот листочек с кодом положить в кошелек, в сейф, в банковскую ячейку, в копилку. Сделать можно брелок с гравировкой кода. Можно сделать, например, пин-кодом к своим банковским там Ну только не надо делать там и там, я думаю, да. А, значит, там и брелок, и еще пин-код. Просто уж очень совсем легко догадаться, а, то есть можно сделать, например, гравировку на кружку, на кружке, с которой вы, вы пьете воду, до да, а со своим кодом богатства. Вы, если вы практикуете мед, медитации, а если вы используете какие-то другие активации богатства, то всегда можно или повторять, или или написать на листочке и везде вот подсовывать да вот этот код богатства можно в аффирмациях повторять этот код то есть как бы эта аффирмация не звучала еще можно заканчивать ее вот своим кодом богатства то есть чем больше вы вложите а, своих энергий в создание личного кода богатства тем ярче вы продемонстрируете вселенной свои намерения и желания получать больше финансов, больше денег, больше благ. Итак, желаю вам удачи и процветания, и надеюсь, что наша школа будет вам помогать на этом пути.